всем привет вы на канале заработать в интернете в этом видео я тебе расскажу как ты можешь зарабатывать деньги с майнинг проекта который запустился 6 дней назад деньги без вложения также здесь можно зарабатывать и с вложениями смотрите вот такой вот сайт все красочно выглядит здесь нам за регистрацию дают бонус 6 долларов в виде мощности и когда мы пройдем регистрацию, мы можем поставить криптовалюту, которую мы хотим майнить. И если данный проект проработает 60 дней, через 60 дней у вас набежит минимальная выплата здесь. И вы сможете вывести деньги отсюда без вложений. Я уже выводил все таких майнингов без вложений. Я когда-то снимал видео. зарегался Два месяца прошло. И без вложения я вывел 20 тронов. Что довольно-таки интересно. Так здесь вот легкие платежи бонус на youtube здесь есть баунти программа у кого есть свои youtube каналы можете снять видео обзор перейти от баунти программу и админ вам начистит какую-то там мощность в данный проект трехуровневая партнерская программа на первом уровне вот мы получаем 10 от пополнения наших партнеров плюс 1 гхс мощности за реферал второй уровень 2 процента третий уровень 1 процент так бонусы получаете 5 долларов за регистрацию поддержка 24 на 7 так начать майнинг вывод средств здесь у нас вот э, тарифы я получается здесь прикупился на 200 тронов и бонусом я еще здесь получил какую-то там мощность сейчас я в кабинете вам все это покажу здесь вот есть калькулятор дохода получается вот 200 трон я инвестировал это 10 долларов через 100 дней получается это будет 36 долларов интересно такая прибыль здесь мы видим две с половиной тысячи долларов инвестировано 160 долларов уже выплачено 6 дней в работе зато здесь зарегистрированных участников получается уже почти 100 тысяч неплохо так за 6 дней последние выплаты последние вот здесь депозиты ну и так далее также есть вот телеграм-канал который насчитывает почти 4000 участников и вот есть здесь служба поддержки. Так, перехожу в свой личный кабинет, видим вот на балансе у меня 325 ГХС, если мы посмотрим здесь историю, вот я здесь сделал депозит плюс 200 трона, 14 -го, 11 -го. с трон -линка я пополнялся, и здесь депозиты, не, не депозиты, что я вам хотел показать, здесь у вас будет партнерская программа, вот. Ваша будет партнерская ссылка для приглашения. Вот у меня 5 друзей. И здесь вот э, за регистрацию друга плюс 1хс я получил. Также здесь есть ежедневный бонус. Заходим сюда. И получаем. Вот э, рандомная мне дали 3хс. И за регистрацию 120. Нажимаем получить бонус. Итак. 1 эхс мощности я получил. Итак, перехожу в майнинг. Вот 326. И ежедневная прибыль у меня составляет 2%. И здесь нужно передвинуть ползуночек. Видите, мощность добавилась. И нужно ползуночек передвинуть и нажимать кнопочку Save. Итак, чтобы здесь сделать депозит и зарабатывать с вложениями переходим в раздел депозит выбираем крипту с которой вы хотите пополняться и нажимаем make депозит и вот здесь вот допустим мы выбрали трон выбираем вот здесь вот 300 тронов да, вот 15 долларов и здесь нам калькулятор все подсчитывает сколько мы будем зарабатывать вот такой друзья интересный Майнинг проект. Кому он интересен, ссылку я оставлю в описании. В следующих видео, когда набежит минималка, я буду выводить и сниму повторное видео. Покажу, что данный сайт платит. Здесь, вот, если мы будем выводить BNB с вами, минимальная сумма получается 0.21 BNB. Это у меня набежало буквально за сколько за два дня. Ну, думаю, так дней через 10. Когда будет минимальная выплата, запишу повторное видео. На этом у меня все. Всем желаю больших заработков в интернете. Так же и в жизни желаю всем больших заработков. Всем хорошего дня и всем пока.